Ребята, всем привет, я сейчас не один Рома Конограй, это, это значит четвертая часть Притворяясь новичком с уличными музыкантами, вы набрали 4,5 миллиона на предыдущей части Ролики Ч... вам очень заходят, прям видно, как я вам нравится в шоке, да. но, к сожалению, скорее всего, это последняя часть, потому что снимать этот формат просто нереально Нас ну... узнают все, просто все вот А все. также наступают холода Да. Но, есть хорошая новость, давай какую-нибудь сумму назовем, лайков, давай 300 тысяч лайков если вдруг мы наберем 300 но тысяч... Но это нереально. Но, но да, на просто. самом деле вот такая сумма лайков меня лично смотивирует попробовать найти еще каких-то музыкантов, которые нас не знают померзнуть. Когда Короче, если есть 300 тысяч лайков, мы подумаем, мы сделаем. Да, мы сделаем все, что угодно, чтобы записать и часть. финал часть. Ладно, ребята, не забывайте в продолжение этого ролика на канале у Ромы Гитара с нуля. Ссылочка в описании. Не забывайте после просмотра этой ее глянуть, а также подписка на канал. Ну а этот ролик мы постарались, кстати, сделать самым бомбовым. Вот да. посмотрите, мы мы в него вложили, потому что знали, что вам это нравится. Больше всего сил очень холодно, вы не представляете. Но все ради вас. Спасибо. Поехали. Нормально. Слушай, можно потревожить на секундочку? Это. В общем, я тебе хочу предложить спор. Давай я за пять минут соберу тысячу рублей. И Если я соберу, я себе заберу. Если я не соберу. Если не соберу, все остается тебе. То, что, а не, что меньше тысячи. Ну, тысячу рублей. То есть если ты не собираешь, то ты не получается тысячу. Да, и все, да, что останется. Знаешь, как круто играет. А я если собирают, ну вот то забираю. Тысячу за пять минут. Да. Если ты собираешь, то я тебе, получается, отдаю то, что ты дособирал. Да, и все. то есть ты ни, ни, ни, ни, ничего я не теряешь. Это... Я, за пять минут соберу. <свист> Давай. Сейчас а. ты офигеешь, как он играет. Ребята, Афей. это профи, я уговорю. А, да. Это просто... Так, только нужна твоя помощь. <свист> <свист> так, во-первых, пять минут засечешь. Давай. Просто мне тогда неудобно. Так, сейчас и он жарит. Подскажи аккорд АМ, вот что-то хоть забыл. И что, угадали, что ли? Да, нет, я остальные то помню все. не а уже... да. а а помню. Да, я помню, что вроде бы вот как-то... А сюда. Ага. Угу. Понял, да. ладно, что-то сейчас. Давай. Все В общем, мы поспорили, что я за пять минут соберу тысячу рублей. Надеюсь, у меня получится. Аплодисменты, ребятки, сейчас он сделает. Приебал, сейчас, он в конкурсах участвовал, давай. Круто, братан. А вообще слышно? Прекрасно слышно. Было да, чем-нибудь помощнее сейчас. Да. У меня ещё сколько времени? Четыре минуты. Четыре минуты. У меня осталось четыре минуты. Ты чё, давай, давай сейчас. Давай то, что мы с тобой в Тамбове у брата на свадьбе играли. Жестко, да? <связь> эм, так. И что-нибудь еще? <связь> давай, давай, давай. Волнуюсь, волнуюсь очень. Волнуйся? По-моему, офигенно. Денег, правда, там еще не собрал пока. Сейчас у меня шансов мало уже. Я снимаю, брат. Я, походу... Мы с тобой в Москве, ты должен показать. Я, походу, на тысячу встрял. Да не, не, давай. Секунду. Меня. О, Опа. хорош! Так? О, ну, слушай. Красава! Походу я собрал. Че, успел? Пять минут. Я ребятки. Блин, ну, прям. Прям. Ладно, короче, неважно. Оставляй тебя, ты круто играешь. Не да нет, ладно. Я ну, нормально все. Брат, да ты тут заработал неделю жить. Все, короче. Красава вообще. Ладно, оставляю все тебе. Мне не нужно на самом деле. Все, спасибо большое. Удачи там во всем. Круто играешь. Короче, там Рома. Пошел продиковать музыканта. Я прибежал из Москвы быстренько в Питер. Очень устал. Пойдем, короче. Я, собственно, очень рад. Знаете чему? Я очень рад, что я сотрудничаю с такими крутыми музыкальными проектами, как Тимбро. А еще больше, я рад, что могу поделиться ими с вами, потому что Тимбро это приложение для обучения игры на гитаре. И с помощью него ты научишься играть на гитаре. Как это вообще это происходит? Тимбро считывает ноты с гитары прям в телефон и следит за твоей ритмикой, следит за твоими ошибками. Помимо этого, следи за твоим прогрессом, награждает тебя звонками, достижениями и экономит тебе деньги на сомнительных преподах Савита. Короче, сейчас расскажу, покажу. Еще круто то, что тем просто самостоятельно распознает твой уровень игры и подстраивает курс занятий индивидуально под тебя. То есть, если ты новичок, то упражнения на отработку гамми и аккорда будут э, простыми, а если ты уже профи, то приложение быстро перейдет с простых упражнений на сложные. Короче, на примере какой-нибудь песни, сейчас я покажу, как это происходит. Для себя же, новичкам, хочу порекомендовать два направления. Это отработка аккордов и отработка гам. В отработке аккордов ты учишься быстро переставлять пальцы ну, вот, на аккордах, и таким образом ты научишься быстро их играть. Давай покажу быстро. И дальше следующий аккорд. И, в общем, упражняясь в этом виде, ты научишься быстро играть аккорды. А по поводу отработки гамм тут все понятно. Учишься делать так, чтобы пальцы твои быстро бегали по гитаре. Короче, Тимбро — это твой маленький карманный помощничек по обучению игры на гитаре. Скачивай бесплатно по ссылочке в описании. Блин, вот такое я боюсь больше всего. Когда стоит гитарист, и у него большая толпа. Вот это вот особенно страшно, потому что, ну, чувак, видно, что успешный, ты уже пользуется популярностью, да. ты тут приходишь. Как толпа, и предлагаю тебе зайти с козырей и сыграешь батарейку. И все начнут подпивать, и таким образом... Вот, а, можешь... надо, короче, да, попробуем в конце как бы сделать, чтобы вот эта компания вся как бы возбудилась. Ну, если он даст гитару, в принципе. Ну, пробуем. Скажешь мне. Тебя импотекла, А, круто играешь вообще. Как тебя зовут? Саша. Санек, можно, мы приехали в Москву, можно я другу сыграю на фоне вот Москвы как-то? Ну, можно можно в принципе. можно и ну, третий я, а ты, я играю да нормально но я сейчас вообще хорошо давай давай Давай, как раз играю а то что я трезвый трезвый трезвый трезвый трезвый профессионал. я профессионал. Ну, я трезвый трезвый я трезвый ну, типа, китайская... трезвый Ну, я профессионал. Давай, я тр... я так, спасибо. Медиатор? Сейчас, подожди. А, а что это, за штука там? Это что? Ага. -а -а. Прикольно. Нет, сюда это. Вот так можно, да? Белые обои? Круто, да! <смех> братуха, снимай. Мы из Тамбова. А ну, Белые обои, черная Посуда на стеневке двоя Кто мы и откуда Куда Затягают Что-то вы не туда поете куда-то немножко Подожди ты не туда поешь, ты орёшь, да, мимо ног. <смех> Чё на? Подожди. Давай, давай. Ты лучше? <смех> ты мне можешь сказать, где э... сейчас? просто я, я смотрел. Е. E. Бары говорят. Мне сказали, что есть если... бары есть на гитаре. Где бары? <смех> если бары говорят, играешь, тогда хорошо получается. То есть фарет это надо передавить, типа гитару. Указательным пальцем, если передавливаешь, то сразу все получается, говорят. Да, а ну давай попробуем, подожди. Давайте Ой, Тебе минуты расставания. Ты возвращалась ко мне, свой сны расстояния. Но несмотря ни на что, пришла судьба злодейка. И у любви у нашей дела все Батарейка, ой ой батарейка, о -о, Спасибо. А что, ты не мог сразу сказать, что вот если вот это нажаешь, что сразу это что? Он просто <связывается> не сказал. <связывается> вот этим я а, ты вот этим нажимаешь? Там... Я Как, как, как тебя здесь на... ел? Как, как тебе ел? такой мысль тамбово? А ты заорал. Как ты так попался на целую компанию тамбово? Ребята, я придумал новый розыгрыш. Короче, есть такая проблема. Мои видосы перезаливают в ТикТок и не отмечают меня. И я придумал прикольную тему. В общем, давайте разыграем 5000 рублей. Что нужно делать? Нужно нарезать это видео, выложить его в ТикТок, все прикольные моменты, и написать хэштег Акстар и хэштег четвертая часть, и обязательно в описании указать полное видео на канале Акстар и то видео, которое наберет больше всего просмотров. Я скину 5000 рублей, которое будет на втором месте 3000 рублей. Через неделю посмотрю, зайду в ТикТок, проверю по хэштегам и отправлю деньги победителям. Вот так вот прикольно. Пришла идея только что. такая просьба можно я на память видео запишу что я умею играть на гитаре ну просто на память привет Москве. москва мы просто из далекого города из барнаула вот Слушай, на фоне москвы по а я заплачу э, 200 рублей я просто я там мокрая а А я, я не пою. Yeah. Yeah. Еще можете, пожалуйста, подсказать вообще... Yeah. Вот пятый лад и третий. Это вот это и... Пятый, вот это, третий Где точки, да? Понял. Oh, no. Круто! Офигенно! На просьба, можете, когда я доиграю, похлопать еще? Ну... Поддержай, да? Ну, да, да. Вот так вот. Слушай, ты попробуй до конца аккорд зажимать. А, до конца. Ты точно пишу. Ага. Все, ладно, готов? Братан, давай! Ты записываешь? Давай. Конечно, пишу, на фоне Москвы, брат, мы тут. Тамбов рулит. Так вот. какой-нибудь еще наверное Что? Какой-нибудь еще наверное Давай надо. еще какой-нибудь, давай Слушай, Вот ну, я вот честно подзабыл давай, можешь... что на свадьбе играл Просто мне что-нибудь нужно ну, сыграть красивое Красивое? Да, вы что-нибудь можешь показать, вот, чтобы быстро Смотри вот этот палец вот сюда его, mm -hmm. вот эти два вот так, mm -hmm. я попробую сделать вот этой вот рукой вниз, вверх, mm -hmm. а потом щелкнуть как-то, бы, большим mm -hmm. пальцем снова вверх ввести. Щелкнуть, ну, да? Да, когда делаешь, ты больше, больше. Нет, ну, а а, -а. Брат, давай что-нибудь, чтобы я станцевал брат, я замерз. И давай. Может... Mm -hmm. А что-нибудь и все так играть, да? Да, а потом следует. А ты вообще знаешь мелодии какие-нибудь? Да. Ну одну вот зна вот это вот. Дальше там какая-то жесткая тема. Ну так вот надо делать, но я это еще не выучил. Это, это Сейчас Так. Ну, то есть тут сначала идет эта тема, мелодия, но у меня она плохо получается. И потом что-то вот здесь я, вот идет. Я да. Ладно, спасибо. Ты записал все? Да, брат, ты че? Понравился Всем. Слушай, научи меня на гитаре играть, а? Было Не, а вот эта вот тема мне Но первую песню, которую ты играл со свадьбы, все-таки получше. Да, я вот тоже так думаю. <свят> Прикольно. Спасибо большое. Как зовут тебя? Игорь. Игорь. привет. А можно другу сыграть песню? А, если я ее знаю. Не, я можно сыграю. А... Ну, в Москву приехал. Хочу просто, чтобы братан на фоне Москвы, вот пока не стемнело, что-нибудь записать. Просто мне аппаратуру не разрешают давать. Да я, блин, я профессионал, на самом деле. Я очень круто играю. Одну песню. Не, 200, 200. А, 200? 200 рублей. Ну, ладно. А кто тебе прям так не разрешает аппаратуру давать? Да, как раз таки у кого я ее взял. А, это не твоя аппаратура? Я. Все, есть? Да. Спасибо. Все, фотографировать можно? Будет? Вот. Да, да, конечно. Хорошо. Сейчас. Поддержите артиста. Пожалуйста. Да? Сейчас. Вот. Подсказать аккорды? Ну, ну, сейчас, подожди. Вот эту ты же знаешь, э, восьмиклассница, она как? Пустынная улица двоем с тобой куда-то мы идем и... Сейчас как. И спокойно, я курю, а ты Спасибо конфеты, большое. Привет, конфеты ешь, и светят фонари. Привет. Блин. Не торопитесь, все хорошо. Привет. Мы из Тамбова приехали на самом деле. Ты на улице Инвайон с тобой. Ну, ты знаешь эту песню? Восьмиклассницу не знаешь? К сожалению, нет. Я знаю. Кукушку? Песен еще? Да, это? Песен еще нет. Блин, как там Ни Ско... ты, Ты мне скажешь, можешь сказать, где здесь минор? А, минор, не знаю, но знаю, что типа играется вот так, зажимается баре и потом играется Нет, вот так, минор, минор, минор. Мне сказали вот где-то, когда минор. А, я аккордами играю. Я прям постепенно не знаю. Подожди, си, это что, есть такое? Есть. Что такое си минор? Так, аж, аж, аж. О, я даже не играл такого. Си минор, как ставится, ты можешь мне а, сказать? Сейчас попробую со мной. Покажи, пожалуйста. Я впервые. Я просто не знаю, что такое минор. Минор. Блин, а ты профессионал, да? Ты. Дол... А, не, ну он шарит, по крайней мере, ну, хоть чуть-чуть. на гитаре около ну, двух месяцев. Ну, посмотрите, Си минор. Посмотри, как ставится. Ну, круто, пожалуйста. мне нравится. Я слышу. Это второй лад, не сжимая последнюю А струну. покажи примерно. Примерно покажи. А, сейчас, секунду. Ну, сам, за, сам, типа, как? Да, получается, сжимаете. Потом, сейчас нужно будет зажать вот эту струну. Эту и эту. А, вот так? Да. Подожди. Это Подожди. Вот. Это надо вот так, прям передавить, да? Передавить весь лад, а указательный пальцем. Сейчас, давай, иди сюда. А, вот это пройдет пакетом мокрым на голове, с электрометками на руке. Моя Россия сидит в тюрьме, так вержи мне. Это пройдет, какой же черствый нам выпал вет А мне мерещится вдалеке, Былой надежды забытый свет, так вержи мне. Пройдет! Вот так, что ли? Вот так. А что ты сразу не сказал, что вот здесь Сименор? Да, вот прошу. Ладно, спасибо. Как настроение? Ну, хорошее. Правда, пока что дело не очень идет. Но я стараюсь. Ты такой, ты такой, кстати... Вообще классный парень. Как тебя зовут? Еще раз. Игорь, да? Такой вот он какой-то добрый, прикольный. Я тебе... Ну, ты подучи, где Сименор все-таки. Надо так побыстрее. просто я много аккордов только выучил песни но да. вот семинором не имел дело семинором не имел дело да Но ну, кстати когда ты играл и пел хорошо у тебя получается да, ты просто... просто иногда ошибался да, не совсем отпракти отпрактиковал слушай ну мне мне очень понравился парень вот реально такой искренний и прям он сам такой видно что начинающий но прям такой старается и, и, и еще вопросы задают и он сейчас мне скажет а он такой ты сам телефон давай смотреть короче но ну, мне понравилось и ну, я надеюсь, он перейдет на мои уроки, и так, все-таки будет полезно это встречу. Пойдем. Ребята, нашли музыкантов в переходе, тут потеплее. Короче, будет круто. Тима, встань куда-нибудь за колонну, так, чтобы тебя не было видно. Вот, Короче, постарайтесь, чтобы вас не заметили. Погнали. Да, а я буду снимать как всегда. Можно на секунду потревожу. Я, в общем, гитарист, очень долго занимаюсь, и вот хочу вот мой в... очень круто в переходе, акустика классный. Можно для ленинстуди видос запишу? Он просто. Вот 200 рублей. Вот. Я что-то такое видел в Инстаграме. Вы подходите к людям и начинаете сначала плохо играть, а потом хорошо. Ладно. В общем, ну ладно, пойдем. Я оставлю. Классно играешь. А вы же в Инстаграм снимаете? Ну, снимаем, да. да. Давай меня пропиарим мой инстаграм. Давай ты хорошо сыграешь сразу, а я хорошо спою сразу. Ну, давай. Давай. Ну, давай, честно, для инстаграмчика запишем ну, да. тогда. Какую-нибудь, какую, знаешь? Вахтером? А, я я к... хотел актером предложить, Так, для инсты Ладно. нужно красиво. Э... Да, ну, нормально, я... нормально. Сейчас сейчас спою, нормально хорошо? свет? Свет хорошо? Все хорошо, свет. Прикольно. La Круто. Круто. ладно, да, Все. Если, да. если что, мы все, зальем инсту. На всякий случай подсними. Если что, мы да, ладно, сделаем. Да, ну, мы да, все если, все. Если, если что, мы, ну, ну А можно попросить а вторую песню? Еще? Ну, просто да, да, обратил. Ну, да, да блин, пойдем. Ну. Да, парни, мы останемся. А у нас просто ну, реакция ну, еще. Одну песню и все. Ладно. Давай. Э, Знаешь, э, может э быть, гречка любимый жених. Аккорды такие там. Слушай, ну это было круто! Это А, негодяй. Блин. блин, я так охренел, начинает старать, и все так круто. Слушай, ну круто, давай мы тебя глянем. Слушай. Класс. Ахивить, как... ну как ролик, тебе на те же граммы Даже гравль, гравль, можно. Слушай, блин. я, честно говоря, ахивил, дай Просто красавчик. Я... Короче, расскажи теперь твои эмоции. Я теперь понял, что чувствуют люди, которых я разыгрываю. В инстаграм выложите? Да, беззадь. Да, можно даже да знаешь, она же в ролик пойдет, беззадь. Ладно, спасибо тебе, ты ну просто... посмотрим там на монтаж. Красавчик. Да, я очень устал, очень замерз, очень хочу спать. В общем, ребята, большое спасибо за просмотр. Четвертая часть подошла к концу, и я считаю, что это... самая лучшая часть, вот то, что наши сегодняшние Мы видосы... Постарались, да, Мы постарались, браток. Мы постарались. И вообще, скорее всего... Это финальная часть, и если мы вдруг когда-нибудь, когда-нибудь наберем 30 тысяч лайков, мы сделаем продолжение как-нибудь, как угодно постараемся его снять. Не знаю даже, как это будет, мы обязательно придумаем. В общем, ладно, эти четыре части было классно, мы весело провели время, было здорово. А по ссылочке в описании вторая часть тоже с офигенными другими реакциями. На моем канале «Гитара с нуля» переходите, посмотрите. Ну и подписывайтесь на канал, конечно да, не же. Под, не забывайте подписываться на канал. Мы будем стараться, чтобы э, поднимать ваше настроение и просто делать классное видео. Надеюсь, Спасибо. вам было так же круто, как и нам холодно.